Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. вас, знакомить с нашими проектами, с креативными решениями, которые следовали перед проектами, чтобы вам легко было понять, о чем я говорю, что я, мы придумывали и зачем все это мы делали. И вообще, чтобы вам легко было меня понять, вспомните свое детство, какое оно было, как вы его проводили, с кем вы дружили и как вы играли, как вы играли на улице как это все происходило? Я понимаю, что каждое поколение видит разные картинки. Я, например, представляю себе Одесский двор. Если сейчас зайти в такой Одесский двор, который, в котором играли э, в маленьком возрасте дети вот, э, 60-х, 70-х, 80-х годов, то сейчас посмотреть на это, ну реально, бомжатнее-бомжатнее какие-то кастрюли, какие-то носки, тряпки, все валяется, ящики какие-то, короче, но ну, это вот какой-то беспорядок, но это вот какой-то лофт того времени, да, ну, никто же об этом не говорил, что это плохо, это смотрится уютно, и мало того, э, об этом снимают фильмы, да, вот э, старые фильмы, смотрим, да, про Одессу, там просто выискивают такие дворы, такие колодцы, в котором еще что-то что осталось прежнее, какая-то ностальгия брала за душу людей тех времен. Более поздние, да, более модерновые проекты. Опять-таки включали некие постройки, даже вспомним хрущевки, есть дом, и за дом некая территория закрытая. Это был двор. Если, на, это, если брать э, наш регион, да, то есть э, союз советских социалистических республик в целом, да, то Архитектура включала строение, жилой дом и некий дворик, в котором, который принадлежал этому дому, это придомовая территория. В принципе, так и должно быть, это было на самом деле грамотно сделано. Или, например, кто путешествовал по Европе, вспомните эти маленькие улочки, и домики с колодцами, и в каждом этом колодце размещалась некая патио, в котором выходили жители этого дома, они могли общаться, они могли встречаться, и они, в принципе, дети в этих междомовых пространствах могли играть. Не зря я попросил вас вспомнить свое детство, как вы играли, в своем дворе, как это было, как это происходило. И вот чем современнее поколение, чем модерновее поколение стало размываться вот это вот понятие своего двора. Моему ребенку сейчас, младшему, 7 лет, и мы живем в современном доме с четырьмя лифтами, сейчас на 23 этаже, и у нас реально Дом современный, но нету двора, негде по поиграть. По сути, мы никого не знаем. Вернее, мы, мы некоторых соседей знаем, но все равно мы выходим играть с ребенком. Мы его не выпускаем в одного во двор. И если посмотреть на других детей, то это либо родители играют с ребенком, либо няни. Почему? Потому что двор в этих современных квартирах, в современных дворах я обобщаю потому что это повсеместно не продумано пространство двора для того чтобы дети и взрослые проводили там время пространство не организовано и это очень печально потому что квартиры стали комфортными вид из окна красивый но ребенку просто некуда пойти вы знаете год назад моя вселенная перевернулась. Я не рассказываю подробностей про своих клиентов, я лишь только назову имя моего заказчика, прекрасного, креативного, организованного, зовут Сергей. И он обратился ко мне с просьбой спроектировать обычный двор, скажем так, придомовой территории. Когда я посмотрел на проект, я увидел, что проект спроектирован очень грамотно. Я скажу, почему, какая в нем была фишка. Это современные дома, несколько современных домов, которые образуют пространство между ними, внутреннее пространство этих домов. Соответственно, если хорошо подумать, то можно интересы жителей переместить во двор сделать такой двор, в котором было бы интересно и взрослым, и детям. И мы взялись за такой проект. Моя задача, самая важная задача моя была в том, чтобы дети, которые живут и растут в этих домах, могли собраться внутри этого двора и классно поиграть. Можно так сказать, классно потусить. Само место, где построены эти высотки, оно очень плотно застроено. Рядом находится магазин продуктовый, новус. И огромный поток машин и людей вокруг. Плотность населения очень высокая. И здесь, среди этого безумия и урбанистического хаоса, есть маленький, закрытый, приятный волшебный дворик, в котором... Прикольно, интересно, всем абсолютно. Я хотел, чтобы дети из разных домов, домов, из разных дворов хотели прийти к своим друзьям, поиграть в этот двор. Мне очень интересно было бы, чтобы этот двор был наполнен детьми, детскими голосами. Когда смеются дети, когда радуются дети, вы не можете грустить, вам, вам становится хорошо. Вам становится благодатно, вам становится радостно. Неважно, это ваши дети или ты чужие. Просто детский смех нас наполняет. Вот этот момент, вот, этот, вот, вот эту искру радости я захотел вложить в этот проект. То есть создать генератор радости. Генератор... Когда, когда будет этот смех производиться в этом парке, понимаете, чтобы это наполняло этот сквер и парк вот такими радостными звуками, радостными детскими голосами. И, соответственно, я начал вспоминать процесс, когда это происходит, когда дети вот таким образом радуются. Я участвовал в воспитании своих детей, я своих детей никогда не наказываю, Я со своими детьми, люблю играть. Я начал вспоминать моменты, когда мои дети действительно по-настоящему радовались. Это есть игра в прятки. И у нас появилась идея сделать водопад. Вот такой вот настоящий водопад, который будет на самом деле как детская песочница, чтобы он был интересным для детей. Я хотел, чтобы было интересно детям, чтобы они взрослели счастливо в своем дворе, чтобы они вспоминали детство свое, как нечто необыкновенное. Мы жили рядом с водопадом. Представляете себе, ребенок вырастает и говорит, а вы знаете, а я рос рядом с водопадом. Как это? Как это? С водопадом? Настоящим водопадом? Да вот, посмотрите фотографию, посмотрите, как красиво. Вот спадает вот, водопад, а я на фоне водопада. Как это? Да ладно? Да ты врешь. Или приходят в школу, допустим, а я живу во дворе с водопадом. Моя компания действительно выкладывается по максимуму для комфорта наших людей для комфорта наших клиентов. Но нашими клиентами являются не только те люди, которые платят деньги. Нашими клиентами являются те люди, которые будут приглашены в наши креативные пространства. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. До новых встреч. Пока.